У нас так своеобразно сконфигурирована налоговая система, что люди не понимают, что власть живет за счет их денег. А он сейчас реально живет за счет денег россиян, потому что налоговая нагрузка на каждого россиянина больше 40% в среднем. Но люди не видят, что это их деньги. И Собственно говоря, поэтому им кажется, что ну, государство откуда-то берет деньги, часть этих откуда-то взявшихся денег ворует путинское окружение, ну нам же что-то достается, ну и ладно. У нас очень мало прямых налогов. Именно поэтому у нас гражданин фактически платит 48% реального дохода государству, но думает, что не платит ничего или платит 13%.